Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я пенсионер, мне 80 лет. Зовут-то вас как? Зовут меня Малик. Малик, я Алексей, информагентство «Ледокол». Вот проводим опрос. В очередной раз в этом году цены повысились, как и во всех предыдущих. Какие причины этого повышения цен? Ну, почти на все вы видите. Мне кажется, причина в том, чтобы, что верхушка думает о том, чтобы не обеднели богатые. Uh -huh. Чтобы они не потеряли ничего. Ну, обслуживают их интересы, особенно, да? Ну, конечно, да. Uh -huh. То есть в основном упор делается на то, чтобы было больше миллионеров, миллиардеров, uh -huh. чтобы они не потеряли свои, свои доходы. Скорее, больше миллиардов и меньше миллиардеров они все между собой конкурируют. Ну, не знаю, с кем они конкурируют. Хорошо. Вы же наверняка знали про ежегодное снижение цен в Советском Союзе. Ну, конечно. Я родился все до войны. Угу. Как вы, вы думаете, почему ну, удалось такого добиться в Советском Союзе? Ну, понимаете, дело в том, что вот даже когда Сталина хоронили, его не в чем было хоронить. У него была старая шинель и все. Вот угу. Там и пуговицы пришивали новые. Ну, то есть были люди, которые думали о народе. Uh -huh. Больше. Они а о том, чтобы разбогатеть. А не кажется, что народ как бы тогда и сам о себе тоже в том числе думал и выдвигал таких людей? Видите, народ тогда был очень дружный, uh -huh. очень дружный. Все это. Ведь сейчас как в одном потере живут и не знают друг друга. как-то разделили людей. Uh -huh. а Раньше народ был сплоченный, поэтому и войну выиграли. Uh -huh. Хорошо. Спасибо вам, Малик, большое. Пожалуйста. Я вам дам визитку. Там Будут ресурсы, где ваше интервью выложены. Вот. Также видеоролик на канале будет от 4 декабря, где как раз рассказывается вот про ежегодное снижение цен и так далее. А то вот. когда будет передача? Выложим, наверное, сегодня-завтра, uh -huh. вот. а ролик по ежегодному снижению цен в Советском Союзе уже от 4 января. Там Понятно. Вот самый, а по какой программе это. Нет, это не по телевизору, это в интернете. А, в интернете? Ну, у меня нет... Ну, может, кто поможет, разобраться. Хорошо, да. Спасибо да. вам Спасибо. большое. Другой день, форум агентства да. Опрос населения проводим. Вот опять в этом году цены почти на все, что можно повысить, как во всех предыдущих. Как вы думаете, какова причина повышения очередного? Да. Да. А. Причин достаточно много, например. Санкции со стороны Запада, это понятное дело. Во-вторых, стагнация и, я бы даже сказал, упадок собственного производства. Из-за чего идет такая вещь, что государство не хватает денег для реализации каких-либо проектов. И, в принципе, в эту тему можно очень много углубляться, но это, как по мне, основные причины. А Что-нибудь о ежегодном снижении цен в Советском Союзе слышали? О ежегодном снижении цен в Советском Союзе нет, не слышали, к да. сожалению, да. Врачебник, ну? никаких в истории этого не пишут? поэтому... Ну да, ну вот просто, как справка, что ну, как, в Советском Союзе, ну, какого-то периода ежегодно, по цены на продукты народного потребления снижались, при сохранении уровня заработка Мы mm -hmm. посмотрели, какой было бы Вот. Благодарим, что приняли участие. Вот, также это, вот, это, вот, это вот интервью с вами. А также ролик... января там будет более подробно рассказано о ежегодном снижении цен в Советском Союзе и о причинах повышения в нашей Спасибо, что Здравствуйте, информагентство Ледокол. Меня зовут Алексей. Представьтесь, пожалуйста. Меня тоже Алексей зовут. Ага, очень приятно очень. Хотели спросить у вас э, Вот в этом году в очередной раз повысили цены на все, что можно Как и во всех предыдущих Как вы считаете, каковы основные причины этого повышения цен? Кризис Кризис в стране, в мире А причина кризиса тогда? Навальный же прилетел ну, Из-за Но... него все думают. Ну нет, да, кризис власти угу. Хорошо А слышали вы что-нибудь о ежегодном понижении цен в Советском Союзе? В Советском Союзе или в России? И в Советском Союзе. При Сталине был? Да. Не, не помню, не помню. Ну вот, как он пускал чек, то есть ежегодно цены на продукты народного потребления снижались. Вот, и сохранялся такой же уровень заработной платы, согласно тарифной сетке. Вот. Я против режима. Против? Вот существующего, да. да. Угу. Ну, Я хочу уехать из этой страны. Но ну, государство это враг. Хорошо. Вот, благодарим вас за интервью. Здесь ресурсы, где оно будет опубликовано. Есть от 4 января ролик, где подробно о ежегодном снижении цен рассказывается и о причинах кризиса и ежегодного повышения цен сейчас. Все, спасибо вам большое. Спасибо большое. Вы, наверное, тоже хотите принять участие? Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Алексей, информагентство «Ледокол», представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня Сергей зовут. Угу. Очень приятно. Мы проводим вопрос по поводу ежегодного повышения цен. То есть в этом году, как и во всех предыдущих, цены повысили на все, что можно. Какие вы видите причины этого повышения? Ну, стандартно, после Нового года всегда повышают цены. Ну, нужно там, налоговую базу, не знаю, повышать. Я Думаю, руководство, которое это все делает, вам обоснует все это грамотно. Ну, это сама оно обоснует, а вы-то как считаете? Ну, я считаю, что все хотят денег просто. <связывая> И все. <связывая> Близко к правде. А вы что-нибудь слышали о ежегодном понижении цен в Советском Союзе? Нет, без понятия. Понимаете, Ну, вот как справка, что... В Советском Союзе цены на продукты потребления широкого ежегодно снижались, а уровень зарплат сохранялся постоянно. Это замечательно. Хорошо, спасибо, что приняли участие. Сейчас дам вам визитку. То есть тут YouTube-канал, наши другие ресурсы, где будет ваше интервью, в том числе, а также ролик 4 января, где о ежегодном вот, понижении цен в Советском Союзе как раз подробно рассказано и почему цены понижаются у нас. Хорошо, спасибо за ага. спасибо Вам спасибо, всего доброго. Сюда смотрите. Сюда? Да. Здравствуйте, информагентство да, «Ледокол». Меня зовут Алексей. Представьтесь, пожалуйста. Захар. Очень приятно. Взаимно. Вопрос. Опрос. По поводу повышения цен ежегодного проводим. Опять в этом году на все, что можно, цены повысились, как и во всех предыдущих. Какие причины вы этого всего видите? Понятия не имею. Не, ну, прям вот так обывательски. Возможно, повышается стоимость закупа. А стоимость закупа почему повышается? Не могу сказать. Я, к сожалению, не экономист. Этим не интересует. У меня вообще абсолютно другая сфера работы. Занятося. Как говорится, если не интересуешься экономикой, она тобой заинтересуется, такая способность. Возможно, пока не, меня пока не коснует. Вот, Но, а, когда коснется, начну интересоваться. Вы что-нибудь слышали о ежегодном понижении цен в Советском Союзе? Нет. Нет? Ну вот как для справки, в Советском Союзе цены на товары народного потребления ежегодно снижались при сохранении уровня заработных плат. Вот. Ну, мы благодарим вас за участие, вот, пускай не особо активное, no. вот, и даем визитку, где будет размещено интервью с вами, вот, а также, пожалуйста, ознакомьтесь с роликом от 4 января, там как раз об этом всем рассказывается на понятном людям языке, то есть не надо никого образовать.